Могу серьезные вещи делать. Нет. <клев> Спросил у него, мне там дали добро. Простату лечишь? Ты с какой-то интересующей. Ну мало ли. Заявки будут входящие, что говорить, если люди позвонят. Кстати, вот простату, звоните сюда. У меня есть офигенный мастер, который лечит простату. Через только через тонкий план. Это с ним никак не связано. Он там шарлатан. Но вы главное не запишите, я вам дам номер карты. Пришлете, пришлите, а дам дальше что мы сделал отчет полный. Ну, он ректальный вам сделает. Видео отчет. Массаж. <смех> Астрально-ректальный какой-то. <смех> <Чёт, смех> <мне, смех> <не смех> да. Вон что мы отошли в сторону. Да, но по поводу того, что я целитель, да. могу видеть, чувствовать. Рассказали, как я могу общаться с нижним миром, с верхним. Ну, вот. Мне прям очень все зашло. Я и поделился своим опытом. Она мне подтвердила. А с Нижним как ты можешь общаться, миром? Ну, с Нижним как общаюсь? На я... лифте спускаешься и все. Нет, просто если я вижу у человека С человеком рядом находится этот преподаватель с Нижнего мира mm -hmm. Mm -hmm. Я с ним, это, когда работаю, спрашиваю Товарищ Рок выучил? Uh -huh. Или не выучил? Если mm -hmm. товарищ Рок выучил Мы с ним благодарим его, прощаемся с ним И он уходит ну, самое, да. ну, И ты такой, следующий, да? На выход, следующий? Ну, типа того так, географию ждал, давайте, и, и я проводник этих энергии сверху вниз. То есть. Короче, я в кавычках могу разрывать контракты. но не то, что закрывать, а завершать их вот так. Не ну а завершать, пипец, а? завершать контракты. Я в шоке, блин. Ну, как вот так вот. Ну, и, ребят, и... редкий человек, а? С ним лучше не ссориться, а то он вам закроет контракт. А кстати, мне сказали, да. У меня такая способность, есть, если меня обидеть, то человек, на которого я расстроился, Ожидает последствий жесткие. Я говорю, ну ладно. Чё? Да, понял, <жал>. <с beginnings> mm, Ну да. Это анекдот про Хатабыча. А её... Я не знаю, что он курил, что он несет, я не знаю. Похоже, хоть порожня. Ну, не знаю. Я так, понимаю, я гибель. тебе чай, да, делаю? Конечно. Uh -huh. А себе что? Ну, только после вас, ты что, ваш высокий Так, ну что, еще, да, После такого только сильву, бля, буду говорить. <связать> Нет, ну что сразу-то, я поделился своим этим, а ты сразу, это, ваше ну юридический... ну, Кто-то должен быть на ровнике, а кто-то должен быть наоборот на расслабоне, правильно? Ну, ну, погоди. Мы что, чередуемся? У, у тебя тоже уровень. А, это, кстати, когда я ей передал, там, подарки сверху, в отдалении, она у меня на глазах прям трансформировалась, уровень ее поднялся. Нифига себе, мне прям будет, надо интересно спросить через какое-то время, как, как это проявилось у меня. Как стало больше высыпаться, меньше кушать. Да куда Фу -фу -фу. меньше на это куда? А -а -а. Жалко, я наоборот покушу. Ну, В целом, так сказать, психосоматические состояния а меня сбалансировались. Меня приподняли. Угу. И кто теперь на районе? Не знаю. Смотрящий. Капо. Как капо. говорят в этих итальянских мафиях, капо. Да, да. Прикольно. Ну он сам не знает. Да, да. Я не знаю, нафига ты мне это рассказываешь. Точнее, я-то это уже услышал. А им какую нафиг он нравится? Слушай, ну надо новости как-то из поля передать. Почему столько времени отсутствовали? Что в нашей жизни? Я считаю, что это произошло. Тема должна быть живая. А не вот это вот. Да, да, мы, кстати, забыли вам рассказать. Да пофигу, блин. В живом диалоге, так сказать, понимаешь, рождается какая Пока как мы рассказываем и вспоминаем, yeah. что мы могли упустить или что какие вопросы сейчас актуальны стали. Mm -hmm. Отлично, вопрос актуальный. Какой вопрос сейчас актуальный? в судном да. да. А, самое главное, сказали про наш центр. Mm -hmm. Может, уже mm -hmm. говорил. Нет, что его... в нашем сообществе, которое мы его развиваем, скоро придет женщина-целитель. Mm -hmm. Вот после этого наше сообщество эгрегор, как говорится, замкнется. Вот, люди так пошут, что одни целители, хоть одного. начнется развитие, и мы будем выполнять свою миссию, для которой мы предназначены были. Угу. Вот так вот. Ну, еще, крайний раз, я вам скажу, что уже все, типа, ваше время пришло. Нет, наше-то пришло, мы им начали движение. Вот ш время пришло. Я уже что-то как-то стала. Это то, что ты говорил? Это я уже, блядь, аккуратно. И шапку надо не сверху, а снизу. Да-да-да. Так что это. А если нам пришло? Что нам какую-то женщину целить ждать, вообще не понимаю. Ну сказали, без нее не было. Без нее никак. Нет, ну. Никак. Грегор не запустится. И кто она сказал? Да. А у нее, думаешь, не может быть этих как сказать, определенных фильтров, через которые информация проходит. Кто его знает? Да. да. Ну, то есть, какая-то стоимость... Ну, я, че, что, ну, что, да. что, то и передал. Да, Благодарность я огромная за то, что нам да. поделилась этой информацией. Не, ну, как бы, главное, никакого отторжения, я считаю, если у тебя не возникло, то какая... Пока... Я, Только... я же ее, когда на тонком плане увидел, я просто был в шоке. Угу. Она настолько мощная, красивая такая. А может, стабильная. это были какие-нибудь эти сокрытия может какие-нибудь покрывала были. Так не сокрываешь. Да? Там пришла такая толпа потом белых людей от ее. Там у нее еще проводники мощные. Толпа? Что сколько народу пошло? Ну там прям, знаешь, как будто вот. Ну не объясните, прям как, знаешь, все вокруг это разорвало. Ну как бы ты поднялся на уровень, и там mm -hmm. очень куча народу, все белые, прям там такая движняк пошел. Нифига себе. Как, как этот, ну, я даже знаю, как это объяснить. Как у тебя на лифте приподняли в этот момент? Mm. То есть там общение, там, мои кураторы, ее там на одну нашу вся вот эта. То есть ей, короче, сразу, она, короче, где она принимает, там ей сразу это, открывают площадку рабочую. Временную локально я не знаю, как она работает. И через эту площадку идет, э, это передача света идет. Да, ну Девчонок, конечно, некоторые жалко. Очень хотели узнать правду, узнали. Убегали со слезами, кто-то выбегал, правда, счастливый, накрыли. Uh -huh. Ну а что делать? Вот такая вот. Петля. Ну надо как бы, слушай, лучше раньше узнать, что у тебя, извините, геморрой, ну, чем Я, кстати, чем дум... потом, я, кстати я, честно скажу, обосрался в своем этом... Ну может не факт, что я обосрался, так оно uh -huh. должно было быть. А, попросил меня диагностировать. Кто? кто? Ты? Ее? Просил. Нет, знакомая, она просила поддиагностировать. А, на что? На здоровье. Она -а. посмотри мое здоровье. Я говорю, ну давай, посмотрю. Я посмотрел, сказал, у тебя все нормально. Единственное, у тебя очень сильная усталость накопилась. Нет, это я услышал. Вот. слышал. Она говорит, нет, ничего не так. Я болею там. серьезным заболеванием. Uh -huh. вот. Геморроя. Я говорю, ну. ну... Хотя я посмотрел на описаниях этого заболевания. Один одним из симптомов усталость. Ну, большая. Так что как-то так. Не знаю, блин, любое заболевание возьми там. Орви, усталость, правильно? Нет, люди ну, тебя колбасят, а там усталость, ну, ты все время просыпаешься, как таскал мешки там. И что это за... Ну, не буду, она ну, слишком личная. А знаешь, почему? Что? Потому что ночью с нее черти скачивают энергию, и у нее идет постоянный отток. Это тебе сейчас идет? Нет, это я будет. Ты сейчас придумаешь. Конечно, правильно? Блин, ты прям как будто, это, будто на, на приеме сидишь, у, у воров такой, знаешь, так, прям боишься лишнее слово сказать на приеме или у воров, ну, или у следователей. Слова блин, ему, все. Кто? Никто придет, придевает. Нифига. Там есть. ляпнул, в эфир Офигеть. сказал. Офигеть. Тут за базар? Кому твой эфир нужен, скажи? Вот наш эфир нужен всем. Слушайте, все, я, короче, пошел. Здесь что-то пошло. Телефон это наш эфир. Сейчас эфир, энергия. Эфир. Блин, сейчас вот прикинь, если можно было сейчас специфики сделать, типа, я такой, то, только такой, ну все, я пошел, тут такие амонусы, валююсь, такой, ну я же тебе говорил, не пизди. Такие амонусы, валюсь, мертвы. Наверное, помучили тебя, ты сидишь такой. С прикорежным, блин. Фейсом. Да, да, да, да. И ты такой потом, видите, что бывает, когда много пиздишь. Я такой, а, пустите, я все, я все исправлю. Это, да вот, это. по поводу того, что лучше узнать, когда... Может быть, я если бы узнал раньше, какой у меня это геморрой, блин, астральный, так сказать, то я, может быть, тоже... Хотя, так сказать, не это. Ну, какой геморрой, да? Не, ну, все вот эти штуки, которые у меня, допустим, всплывали там. кстати, помнишь, мы с тобой на выставку поем? Нет. А, ты что-то говорил, да, когда она кое Уважаемые телезрители, с 13 марта по 23-е произойдет выставка одного художника забыл как фамилия садыков найдите mm -hmm. в интернете изучите его творчество обязательно сходите для меня это второй сальвадор дари ну, по уровню его искусства это реально очень mm -hmm. человек <coughs> так что вот так вот не знаю я люблю реализм больше mm -hmm. любой Поке ренессанса, соцреализм Ну, то есть, когда картина рисована так, как будто ну, как фотография. А -а. Да он в Instagram там один реализм, сплошный Нет, это да. Ну, не, это фотки, а я эти говорю про, когда человек руками изображает так, как вот фотка это круто смотрится. Это очень круто. Да. В Италии это мучается кстати. Я единственный, никогда не мог понять, когда искусство развивается. Как? Раньше же была какая-то. Рисовали как-то криво все. Он египтянин. Mm. Чем мешало научиться рисовать фотографичным спросом? <как> так, да, ну, хватит жрать, что-то я ем, ем и ем. Да ешь что-то. Головнешь шприц. энергия. Вы чувствуешь большой поток энергии? Надо исполнять его. <как> mm. Да, я все просто бежал фига. Что-то он это. Совсем это. Давай назовем серию нашего этого. Mm. Выпуск. Жирущие в астрале. Жирущие в астрале. Да. <смех> да, мне нравится. Не, я говорю, что-то как-то кисло. Как-то кисло. А, а что тебе дела? Мне нравится все так хорошо. Да? Привет, я весь в таком таком позитиве. Mm. Высокие вибрации и все такое. Mm -hmm. я понял, да. Познаком Познакомился с кучей людей. Ну да. Скоро я с... встречусь лично. Узнаю, что они реально могут. Нет, кто? Не могу представим. Кстати, с одной космической мадам познакомился. Ага. Прям бипец космическая. Ага. Она про меня такой расклад дала. Говорит, у меня третья-пятая чакра. Ага. Очень сильные. Ага. Я как бы могу эти чакры у людей там что-то запускать. Ага. Я же прям присидел. Но это по ее словам. Ну да. Я бы а слушал это... в свой Ну Ну, да да. он такой, да высокой такой, да, да, да. А ну, это испытание, да. кстати. Вот ну, как раз вот сверху испытывает, закидывает uh -huh. не и проверяет, как, какой, вести, как да. я себя буду вести. славы звезду или нет.